В школе с 2017 за плечами 5 основных ступеней, 2 самана, 2 десятка СНГ многоплатных бесплатных вебинаров и марафон. Вначале я видела все в розовом свете, всему восхищалась, удивлялась. Не заканчивайте это. Сейчас есть восхищение, удивление, все прочее. Только более степеннее. Правильно. Не хочется, как раньше, читать мантры, выполнять СНГ, Я а просто наступила апатия. Тоже правильно. Я сейчас выполняю определенные практики, работаю иногда увеличение астральной энергии. Скажите, что со мной не так и так должно быть? Это самолет. Вы перешли в состояние самолета. Если вы переходите, если вы автомобиль, то ему нужно очень много толкать, включать бензины, много читать и так далее. А когда человек переходит в состояние самолета, ему нужно лететь. И вы, видимо, перешли в состояние самолета. Когда человек переходит в состояние самолета, ему не нужно читать мантры, ему не нужно все время отрабатывать собой. Состояние самолета это просто жизнь. Начните просто жить, не выполняйте 3-5 месяцев никаких эзотерических практик, кроме восхищения, удивления, радости. И ваша жизнь, она развернется, и вы, видимо, сейчас пришли именно к этому, что будучи самолетом, уже не нужны колеса, уже не нужны эти практики, бензин и так далее. У вас выросли крылья, просто летите. Сергей